Mm. <music>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 директоров, проректорского корпуса. Мы этот праздник сделали 1 сентября в деревне Нирсиада. Было очень по-теплому и хорошо. Ну и сегодня в нашем городе, в нашей республике большой тоже праздник, праздник для студентов первого курса. В Казани в этом мероприятии центра семьи «Казан» приняли участие около 20 тысяч человек. В этом году у нас первокурсники стали около 35 тысяч наших студентов. В целом по республике у нас...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 Мы выступили, это для меня первый раз такое было масштабное мероприятие, очень понравилось, и я в дальнейшем хочу принимать больше участия в таких мероприятиях. Очень классное мероприятие, потому что какой-то огонь в глазах зажигается, может быть, и прям... Хочется веселиться, радоваться жизни и не, не думать о том, что ты студент первого курса. Парад российского студенчества в Казани стал не просто шествием, а праздником. Яркие, красивые акробатические и песенные номера. Много смеха, танцев и теплые слова. Парад совместили с фестивалем «Энергия-рока», который проводится в Казани в десятый раз. Хедлайнером фестиваля стала группа «Чечерина». Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Владислав Михневский, универ -ньюс».